Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир. Сегодня опять разговариваю о системе криптовалют. Вся информация размещена у меня на странице ВКонтакте о криптовалютах. В целом о криптовалюте Призм, как технологии блокчейн, которая сформирует сегодняшнее настоящее будущее, так сказать. И я веду серию видеороликов, в которых... Где-то ну, фиксирую, где рассказывается о призм, о ее основателе Алексея Муратове в средствах массовой информации, в бизнес-газетах, на телевидении, на всяких телевизионных каналах, на радио вещается и так далее. И вот еще один э, бизнес-пост. Алексей Муратов прогнозирует превосходство криптовалютного поколения над биткоином. Недавно в рамках интервью, интервью для одного издания руководитель блокчейн Питер Смит и инвестор Чапчет Джереми Лью сделали прогноз, согласно которому курс биткоин к 2030 году может достичь 500 тысяч долларов. Об этом информирует CVT News Change World Together. Основатель этого прогноза поставил под сомнение лидер Ченджи Волтюгеза Алексей Муратов. При всем том, что биткоин на самом деле может переживать рост, стоит учитывать развитие рынка криптовалют, а оно происходит бурными темпами. В перспективе, как подчеркнул Алексей Муратов, криптовалюту могут не то, что потеснить, но и вовсе вытеснить биткоин с рынка электронных денег. В качестве две примера представитель правления ЦВТ привел первую справедливую криптовалюту призм. Алексей Муратов подчеркнул, что ее техническое совершенство уже выше биткоина. А достижение превосходства в удобстве использования состоится уже в краткосрочной перспективе. По словам лидера Change World Together, PRISM отличается максимальной надежностью и безопасностью переводов. Она децентрализована и независима от глобальных регуляторов. Вот такая коротенькая новость. Изучайте криптовалюту PRISM. Пишите мне, мне в личку на страницу ВКонтакте, под видео будут остальные мои контакты, skype, почта, телефон, обращайтесь. Я вам подарю первую криптомонету, для того, чтобы вы без собственных вложений, без рисков начали пробовать криптовалюту призм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. До скорых встреч!